всем привет с вами с вами канал md519 сегодня мы поговорим на такую тему э, но хотел предупредить что на моем канале будет перезапуск я буду снимать на но, новые темы Let's play, let's play больше лучше ну, в лучшем качестве поэтому подписываемся на канал заранее ставим пальцы вверх и самое главное хотел сказать что каждый понедельник будет выход э, по летсплей играм Android и на ПК ПК игры такие как КС, Сталкер Майнкрафт Да, да вы, вы не, Вам не услышалось Майнкрафт В Майнкрафте я буду делать несколько то есть и прохождения и просто что-то строить самые известные какие-то здания то есть Будет интересно Подписывайся на канал, ставь пальцы вверх Всем пока ну а пока жди новый сегодня воскресенье 18 число сейчас ровно 15 36 я записываю именно это видео э, на свою веб-камеру дел инспектор мини 10 20 ждите завтрашнего дня в понедельник ровно в 12 дня в 11 да возможно в 11 я начну записывать прямая трансляция кс и одновременно и выложу потом ролик первый ролик будет где-то серия за минут 10 по я да и будет где-то несколько серий а потом я еще выложу по играм не for speed на андроиде плюс пару обзор сделал на что ну какая каким приложением снимать видео или и каким пользуюсь я и плюс ну да как захватывать видео с экрана на телефоне на андроиде все это завтра покажу прямо в прямом эфире в 11 ровно дня ждите подписываемся на канал заранее ставим пальцы вверх пишем комментарии и если все будет спокойно, не будет холода, как сейчас на улице, прямо там холод, реально, то я отсниму видео, я пойду прямо в школу и поспрашиваю летом где-то пацанов от 14, 15, 16, 17, вот такие, до 9, до 9 класса, от 5 до 9 класса. Что им нравится, и что они вообще хотели бы смотреть на каналах. Всем удачи, пока. А пока-пока, с вами был канал мд 519 Всем удачи, до скорого, до завтра. И сейчас 15.38, и я заканчиваю уже свое, свое видео, урок ролик 15.39. И завтра расскажу, почему я не пользуюсь монтажем. Все, пока!